сегодня с вами выполняем задание номер 5 по русскому языку. Давайте посмотрим сейчас на задание. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. Приудивительный. Пишется с Е, потому что приставка близка по значению кучи. Прикосновение. Прикосновение. Пишется корень «кос», так как после корня нет суффикса «а». Третье. Закончена работа. В кратком причастии «закончена» пишется одна буква «н». Четвертое. В течение утра в окончании существительного пишется «е», потому что это слово на «и». Пятое. Еще не открытые знания. Пишется раздельно, так как у причастия есть зависимое слово. Давайте посмотрим на первый случай. Приудивительный пишется с Е, потому что приставка близка по значению к слову «очень». Можно сказать «очень удивительный» вместо «приудивительный». Значит, правильно. Придобрый, приудивительный, очень добрый, очень удивительный пишется с буквой Е. Ответ верный. Выписываем его себе. Идем дальше. Прикосновение. Пишется действительно корень «кос», потому что после корня нет суффикса «а». Прикасаться пишем с буквой А, корень КАС, а прикосновение с буквой О. Номер три Закончена работа. Перед нами действительно краткое причастие. Мы можем образовать полное причастие. Законченная 2Н, а закончена какова 1Н. Законченная какая, закончена какова. В течение утра вот здесь как раз неправильное объяснение. В окончании существительного пишется е, потому что это слово на ие. Это не слово на ие, и это несуществительное. В течение утра это производный предлог. В течение, В течение утра во время утра, в продолжении утра. Объяснение правильное дано справа. В течение утра пишется буква Е, потому что предлог в течение можно заменить предлогом в продолжение. В продолжении утра. И последнее, пятое, еще неоткрытые знания, пишется раздельно, так как у причастия есть зависимое слово. Неоткрытые знания пишется слитно, а еще неоткрытые знания, если мы добавим слово еще, оно является зависимым для причастия, пишется раздельно. Следовательно, мы нашли правильные ответы. Правильные ответы 1, 2, 3 и 5 мы изъяли только... Четвертый номер. Четвертый номер – это неправильный ответ. Мы могли бы еще раз вернуться, но я думаю, что каждый это может сделать и прокрутить еще раз, посмотреть, если он что-то не понял. Всего доброго. Благодарю вас за внимание.